Алексей Навальный выдвинут на соискание Нобелевской премии мира. Это очень хорошо, это очень правильно. Да? Ну и, и в общем-то, по стандартам э, как раз Нобелевки, да, человек, который находится в заключении, он э, наиболее вероятный претендент. Ну, что неприятно, тут одновременно и Светлану Тихановскую президент Литвы выдвинул на Нобелевскую премию мира. Хотя, если с точки зрения мира, да, с точки зрения мира, то Светлана Тихановская самая достойная. да, То есть, она сдала все, чтобы лишь бы не было войны. Лишь бы не было войны. Да? Поэтому, а больше, что она сделала, я не знаю. Конечно, Алексей Навальный ну, это, если сравнивать с Тихановской, да, ну это все равно, что Эверест сравнивать там, я не знаю, с, с мухой, да. Вот приблизительно так же. То есть это не то, что разные весовые категории. Это даже весовыми категориями нельзя назвать, да? Ну, потому что это.. Не хочу никого обижать Но вы меня, я думаю, понимаете Брату Навального Любови Соболи Другим фигурантом санитарного дела Продлили арест То есть вообще Жесть какая-то Эти сидят по какому-то санитарному делу Под домашним арестом да? А Путин собирает 40 тысяч на в Лужниках И никакого санитарного дела Там, это нормально, там не заболеют Смертность в России как в времена гражданской войны Вячеслав, у нас тут в России мор Да, она Смертность сейчас уже Превысила смертность Во время голода седьмого года Это официальные данные Росстата Официальные Росстата То есть, когда мы дойдем до смертности 21 года Ну, надо так Паят самое, немножко только подождать. И когда, вот я помню, мне говорил кто-то, говорит, вот в 21, в 1921 году был гол, ну мы как раз обсуждали Нансона, это был конец 90-х годов. Ну, говорит, ну вот будет 21 год, там сто лет и, и тоже будет там э, мор. Блин, видите, не ошиблись, как, как в воду глядели. Слава, как думаешь, зачем Вова в тайгу дернул? Вы знаете, это странный вопрос, на самом деле. Вот сегодня будем, я хотел дальше обсудить, но раз уж вы спросили, да, что-то он намылился в тайгу. Представляете, Вова Путин, такой таежник, что ли? Нет, он такой уже шпиона из себя изображает. Зачем шпиону ездить в тайгу, а? Тем более там в Шойгу там. Ну, наверное, для того, чтобы не отдохнуть, наверное, для того, чтобы встретиться с тем, с кем в обычных условиях он не может встретиться, чтобы не демонстрировать ему какому-то большому окружению. То есть там его будут охранять непосредственно несколько человек, да, в этой тайге гребанной, можно встретиться с кем угодно, совершенно спокойно. И ссоры с СБ не вынесут. Ну, у меня такая версия. Копанку с чем копать Ну навряд да, ли они там, наверное, эти землянки устраивают С таежными индейцами Да нет, я не думаю, что там таежные индейцы Я думаю, что там какие-то другие люди, с которыми они не хотят встречи свои рисовать его ждет старец. Нет, это никак не связано с душой. Там, да, тем более, что у Путина нет души. Помните, как еще по этому поводу Клинтон э -э, Хиллари говорил. Да? Почему она говорила, что у Путина нет души? Тогда, помните, в Париже, что ли, или в Страсбурге. Ну вот Где-то во Франции, где-то, да. А может, я, может, не во Франции, может, в Германии. Ну, где-то в Европе, в Западной. Тогда сфотографировали во время G, там 8 сфотографировали всех каким-то особым способом. Там вокруг человека какая-то аура. Ну что это, живой объект. Помните, единственный. Там есть фотография. Надо найти в интернете. Там все вот эти вот стоят, там. А, Господи. И... Президент Франции и канцлер Германии, Меркель, так, кого только не был. Да? И президент США. И у всех там что-то есть. Вокруг них какое-то свечение. да, А рядом там какая-то э, статуя. Лев что ли там. Я уж не помню. Вокруг него нет. И рядом Путин стоит. Вокруг него тоже нет. И тогда Клинтон Хиллари сказала, что у Путина нет души. Да? То есть, потому что вокруг всех есть какое-то свечение. А вокруг него нет. Поэтому ему там не до старцев, я думаю...